Слава Богу. Слава Богу. Аллилуйя. Аминь. Дорогие друзья, я благодарю Господа, что Господь так устроил у нас гости. А когда гости в доме, то очень радостно на душе. Я не знаю, как то но даже когда гости у меня в доме, я очень рады, Потому что я вырос в этом, когда постоянно гости. И это просто радостно, есть с кем-то поделиться. И я благодарю Господа, я благодарю друзей, что они проехали и посетили нас. Это оживляет наши духовное состояние и наш, наш настрой, друзья. И я очень благодарю Господа. И перед началом служения мы настроимся, что у нас служение будет сегодня обогащенное служение. И Господь нас будет обильно благословлять. У нас будет молитва в конце Будет, э, гости будут проповедовать, но последняя молитва, у нас будет особая молитва, мы будем молиться за нужды, но кроме нужды мы будем молиться с селеем помазания, у кого есть болезнь какая-то, чтобы вышли и мы будем молиться. Но я думаю еще такое, кто имеет в утробе и будет тоже вышли, чтобы селеем помазанием помолиться и тогда будут просить и роды и развитие ребенка будет благословлено еще больше. Я это вам предлагаю, а вы рассуждаете. Я думаю, не против. Это желание у всех, друзья. И вот мне так Господь положил, чтобы вам вначале это сказать. Я прочитаю слово Господне, пару стихов, и мы будем молиться, чтобы Господь благословил это служение. Я прочитаю Псалом 102. Сначала говорят такие слова. «Благослови душа моя Господа и вся внутренность моя».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 Избавляет от могилы жизнь Твою и венчает Тебя милостью и щедротами. Аллилуйя! Благослови душа моя Господа. Братья и сестры, друзья дорогие, как чудесно, когда мы благословляем нашего Господа, когда мы с внутрости и начинаем мы славить нашего Бога. Помните, когда я в прошлом говорил тему поклонения Богу? Когда нужно поклоняться Богу? Не тогда, когда у тебя все хорошо, когда ты на пьедестале. но ты должен поклониться Богу, когда у тебя есть проблема, и тогда ты начинаешь славить Господа. Тогда ты начинаешь поклоняться Богу живому, и Он видит твое открытое сердце и твое поклонение, и Он тогда начинает тебя благословлять. Аллилуйя! И тут псалом благослови душа нашего Господа. И мы будем благословлять нашего Бога, мы будем прославлять нашего Бога. Друзья, Господь хочет нас благословить сегодня. Я ехал в дороге, а Господь говорит, я благословлю обильное это служение. Я ехал, плакал, говорю, Господи, я хочу, я хочу, чтобы Твои действия были в народе. Я хочу, чтобы Ты Духом Святым был в народе, чтобы народ почувствовал эту силу благодати Твоей. Аллилуйя! Друзья, это самое важное, это мы пришли сюда поклониться нашему Богу. Некогда Сабарянка говорила, где там и там, а Христос сказал, на том месте там поклоняйся Богу. Где бы ты ни был, служи Господу правильно. И Господь хочет, чтобы мы правильно поклонялись нашему Иисусу Христу. Мы встанем на наши ноги и будем молиться, прославлять нашего Господа. Аминь. Молимся. И Соло мы будем спевать там такие слова говорятся: ты с нами Бог и приходит на память такой вирш перший розділ Матфея 23 вирш там описывается о Иисусе Христі коли Він народиться и там написано что он Він будет назван Еммануил и это означает с нами Бог и поможи нам Господь славить такого Господа Thank you. Це буде, там автор такі слова написав. Author of то Тобто Ісус Христос є наш автор і савейшн, Спаситель. І приходить на пам'ять такі вірші. Uh, Це буде послання до євреїв. Там так написано. Uh, Дивлячись на uh, начальника і свершителя веры нашей, то Тобто Ісус Христос. Поможи нам Господь, щоб ми дивилися завжди на нього. всего я хочу вместе с вами сказать слава господу слава Богу. за такое короткое время хочется много сказать но понимаю что не успею хочется сказать главное главное это конечно божье слово над своим словом господь бодрствует Я об этом прочту Тема моей проповеди будет называться «Что видишь ты?». В основании проповеди я возьму Слово Божье, которое записано в книге пророки Еремии, 1 глава, 11 и ниже написано так. «И было слово Господне ко мне. Что видишь ты, и Еремия?» Я сказал, вижу жезл миндального дерева. Господь сказал, Господь сказал мне, ты верно видишь, ибо я бодрствую над Словом Моим, чтобы оно скоро исполнилось. Нам иногда кажется, что мы утром встали, пошли, пришли, вышли, но это нам так кажется. Многие люди сегодня утром не устали. Чья-то жизнь закончилась. Чья-то появилась, кто-то родился. Жизнь идет своим чередом. Но Бог устрояет каждый день. Братья и сестры, над нами обновилась Божья милость. Слава Ему за это. Я много раз... Был в этом городе, проезжал. Больше десяти лет я бываю в этом городе по работе. И не раз мое сердце тосковало, здесь нету славянской церкви. Сегодня я по-особенному благодарен Богу, что прошли года, я могу быть в церкви. Слава Иисусу! Конечно, что-то мы видим. Но что мы видим? Еремия отвечает на вопрос, который Бог задает ему. Еремия, что ты видишь? И он говорит, я вижу жезл миндального дерева. Жезл – это палка из миндального дерева. И очень важно, очень важно, я хочу обратить еще раз свое и ваше внимание. Он услышал голос. Ты верно видишь, ты верно видишь, ибо я бодрствую над моим словом, чтобы оно вскоре исполнилось. Бог еще что-то говорил, Бог продолжал говорить. Он сегодня говорит в этом зале, братья и сестры. Он сегодня будет говорить в твоем и моем сердце. Нам кажется, что мы так собрались, но я глубоко верю, что Дух Святой собрал нас, Сегодня в этом зале. Я очень хотел быть во Флориде в эти дни. Я очень хотел быть там, в евгелизационном служении в Норпорте. Палатка стоит, съехались епископа, служителя, люди. Я очень хотел, но Бог сделал по-другому. Он хотел, чтобы я был здесь. И я это могу сказать однозначно. Слава Господу! Слово Божье, которое приходит, оно не приходит просто так. Оно приходит потому, что Бог его посылает. В этой большой Библии можно прочитать много и много всего. Но именно то слово, которое сегодня будет говориться, которое я уже прочитал, оно направлено к нам, братья и сестры. Что видишь ты? Бог спрашивал Еремию, что ты видишь? И он отвечал, чтобы я, чтобы вы ответили сегодня Господу, если бы он буквально спросил, Наташа, Вася, Эдуард, Виктор, что ты видишь, наверное, были бы разные ответы, правда? Что сегодня видят молодые люди? Что видят молодые братья, молодые сестры? Каждый кто-то что-то видит. Но я верю, братья и сестры, что то слово, которое дал сегодня Господь, оно для кого-то особенно нужно сегодня. Это словно перекресток жизни. И человек стоит на этом перекрестке, смотрит в одну, в другую сторону, смотрит вперед и думает, что же делать? Куда же пойти? Я не знаю, что это за перекресток жизни. Церковь ли это? Выбор ли это в жизни парня? Девушки, брата, сестры, мужа, жены, невесты, я не знаю. Но тот вопрос, который сегодня задает тебе и мне, Господь, Духом Святым, постарайся ответить для себя, не надо для всех, для себя, что я вижу. Сегодня молодые девушки, сестры могут видеть, да, красивые парни, да, вот, вот этот, наверное, для меня было бы самый лучший. То же самое парни, братья. Вот эта сестра, ну, ну, просто не могу. Однажды к одному служителю подошел один молодой человек и говорит, братья, не могу без той сестры. И он дал ему мудрый совет, найди ту, с которой ты сможешь. И это правда. Братья и сестры, как мы смотрим, как мы думаем. Но сделайте то, что сделал Еремия он услышал еще один очень важный голос. Очень важный, очень важный. Ты верно видишь. Если сегодня ты слышишь от Господа, если сегодня Дух Святой говорит, это правильный выбор. Ты верно видишь, тогда будет благословение, будет успех. Но если нет этого второго подтверждения, Продолжай молиться, продолжай задумываться, продолжай стучать, чтобы услышать. Приведу еще два места. Два человека однажды стояли и смотрели в одну сторону, но видели совершенно разные вещи. Это был Лот, это был его дядя Авраам. Авраам имел право выбора первый, он должен был выбирать. Но он был богобоязненный, верующий человек. Он отец всех верующих сегодня на земле. И он не воспользовался своим преимуществом. Он отдает племяннику и говорит, выбирай. Если ты направо пойдешь, я пойду налево. Если ты пойдешь налево, я пойду направо. И молодой человек, как и все молодые люди, рационально смотрел. Он посмотрел на луга. Написано, что, пре, что земля, сад, эта земля вся, она была как сад Господень. Она орошалась, там была зелень, там были луга. И вот смотрел, как бизнесмен, как прогрессивный человек, мудрый, точнее разумный, и думал. Я выберу вот это место. Он уже видел луга, он уже видел себя разбогатевшим, он уже все это видел. И говорит, дядя, я выбираю эту землю. Хорошо. Смотрели в одну сторону, но видели разные вещи. Авраам тоже смотрел. Но он видел гораздо дальше. Он видел, написано Слово Божье, говорит к евреям один он видел город. Художником и строителем, которого был сам Господь. Алилуйя. Аллилуйя. Он видел. Была еще одна картина в жизни, когда пророк смотрел на людей. Бог говорит Самуилу, иди туда в доме Есея. Я усмотрел себе там царя для Израиля вместо Саула. И когда он пошел, и когда он смотрел, он видел Елиава, Авиуда, он видел этих красивых молодых людей, которые Елисей выставлял перед ним. И когда он посмотрел, красивый, здоровый, молодой, и думает в своем сердце, верно вот этот. И обратите внимание, опять этот же голос, этот же голос говорит ему, Самуил, это не он. Приходит другой, один красивее другого. И думает, верно вот этот. И опять слышит голос. Самуил, это не тот. Самуил, я не так смотрю, как люди смотрят. Итак, второй, третий, четвертый, пятый, шестой. Закончились, больше нету что это непонятная ситуация, Господи, не понимаю. И спрашивают в Иисе, все ли дети здесь? И еще хочу обратить внимание на одну деталь. Для кого-то, возможно, это очень будет важно. Мы все выросли в разных семьях. Кто-то в больших, кто-то в маленьких. Но бывает так в жизни, как было в жизни Давида и в его отца. Его собственный отец не видел в нем ценности. Он не видел в нем бизнесмена, он не видел в нем продвинутого, такого, как вот знаете, способного. Он видел в нем только пастуха. А там, возле этого стада, небесный отец, Бог, готовил царя, для Израиля. Может быть, у вашей жизни было что-то похожее. Может быть, отец не считался с вами ни за что, не считал вас. Но Бог обратил на вас внимание. Он заметил, Он нашел, Он поднял, Он очистил. Береги и храни это. Аллилуйя. Он даст тебе хорошего мужа. Он даст тебе хорошую жену. Пусть око будет открытым. Чтобы я и ты мог всегда ответить, я вижу, Господи. И говорит Самуил, пригласи, пригласи этого последнего сына. Мы не сядем кушать, пока он не придет. И... Назвали его. Он еще шел. Он еще не пришел. Он еще шел. И прежде чем что-либо сказал Самуил, Бог словно хочет радоваться, словно хочет порадоваться, он опережает Самуила и говорит, Самуил, Самуил, посмотри, это тот. Это он. Я хочу, чтобы ты помазал его в цара для Израиля. Может, сегодня ты делаешь какую-то небольшую работу. Может, сегодня ты просто готовишься к работе. Но за этим стоит Господь. Кто-то встал сегодня утром и ничего особенного не увидел. А кто-то встал и сказал, Бог, я благодарю Тебя. Я вижу Тебя, ты вокруг, ты во всем. Аллилуйя. Очень часто мы хотим увидеть большие чудеса. Хотим увидеть что-то большое. Братья и сестры, если мы не будем видеть маленькое, мы не увидим большого. Надо видеть маленькое. Самое маленькое и самое большое, это знаете что? Меня и тебя нашел Господь. Аллилуйя. Было много красивее, богаче, умнее, но шеребь без спасения выпал на твою и мою долю. Аллилуйя. Аллилуйя! Слава Иисусу! Аллилуйя. Что видишь ты? Что видишь ты? Братья, служители, начинающая церковь, что вы видите? Какие горизонты перед вами? Чего вы ожидаете? Это очень хороший вопрос. Было время, когда я начинал церковь, и не одну церковь. Когда ты смотришь, когда ты вспоминаешь методы евангелизации, какие, как. И ты что-то перебираешь, что-то работает, что-то не работает. И очень важно видеть, как говорит один муж, я видел Господа пред собой. Аллилуйя. Аллилуйя. Многие методы сегодня не работают. Но как важно слышать этот голос Божий. Как важно видеть Господа чтобы был успех и благословение. Очень важно для детей, служителей, что-то хочу сказать, буквально пару слов. Я был на Украине на евангелизацию в прошлом году, три месяца. Это очень много, но это очень быстро пролетело. Я видел служителей, которые стояли и смотрели на церковь. Они смотрели на людей, которые уже стояли и плакали, и нуждались в молитве. Но они не могли выйти молиться за них. Знаете почему? Для меня было очень интересно. Но они не могли выйти. Почему? Потому что у них были свои дети. И эти дети где-то подвели родителей, где-то своей жизнью нехристианской связали родителей. И родители понимали, как мы можем молиться за других детей, если мои Хуже. Если мои хуже. Я хочу просить вас во имя Господа, поддержите родителей в этом служении. На вас смотрят, как вы одеваетесь. На вас смотрят, как вы ходите, где вы ходите, с кем вы ходите. И от этого зависит благословение церкви, семьи, как вашей, так и ваших родителей. Бодствуйте, помогайте, будьте послушны. Что ты видишь? И если вы будете видеть Господа, Он проведет вас, Он благословит вас, Он даст вам, Он позаботится о вас. Еще одно место, и мы будем молиться. Это будет Псалтырь. 72 Псалом. Я не буду читать его весь. Я прочту несколько стихов в начале. И выборочно прочту еще несколько или один стих дальше. Псалтырь 72, Псалом Асафа, написано так, как благ Бог к Израилю и чистым сердцем. А я Едва не пошатнулись ноги мои, едва не поскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным. Видя благоденствие нечестивых, дома прочтите этот в целом дальше. Так часто сегодня, особенно молодежь, смотрит, хочется разбогатеть, хочется лучше жить, хочется веселее жить, все фана ищут в Америке независимо от возраста, но молодежи с орган. В то время, когда Дух Святой и в этом зале ищет сосудов, ищет, кого бы наполнить, ищет, кого бы взять. Я вспоминаю свою юность. Я шел в Советскую армию, это был 89-й год. Все ехали тогда на шабашки, Прибалтику, другие Края для того, чтобы заработать. Зарабатывали большие деньги. Я шел с армии. Когда была последняя молитва в Пинске с друзьями, Дух Святой наполняет сосуда, одной сестру и говорит, Ты думаешь, что твой труд окончен. Но я говорю тебе, нет, не окончен. Ну и так еще было. Продолжалось пророчество. Я не знал, что меня ждет. Я приехал домой, и всего шесть дней был дома. Семь. Ровно неделя. С приездом и уездом. Семь дней. Когда я приехал, мне предложили поехать на миссию. Я сказал, я бы поехал, но у меня нет ни денег, ни одежды. Мне сказали, важно только твое согласие. Кто-то помог с деньгами, кто-то помог с одеждой. Братья и сестры, я поехал на миссию. Это по-человечески было просто неразумно. Надо было зарабатывать деньги. Я помню, как сейчас подошел ко мне один брат молодой, сын одного служителя, и говорит, так приложил руку к виску, покрутил и говорит, ты что, во, ты что неразумный? Люди едут на шабашку, а ты на миссию едешь. Я не знал, что Дух Святой зовет меня на миссию. И я поехал. Там мне Бог дал жену из мусульманского народа. Она покаялась и служит Господу. Жив Господь. Он никогда не оставит. Он никогда не оставит. Если мы будем слушаться Его, если мы будем идти за Ним, Он никогда не оставит. Это были самые плодотворные годы моей жизни, братья и сестры. Десять лет труда и служения на Урале. Я очень благодарен за это Господь. Для того, чтобы увидеть те или другие вещи, надо встать в правильное место. Надо встать на правильное место. И вот этот Божий человек, Асав, он говорит, что я позавидовал безумным людям. Я смотрел, на каких машинах они ездят, на каких самолетах летают, какие деньги зарабатывают, как они живут. Я им позавидовал. И мои ноги чуть не пошатнулись. Но дальше. 16 стих. И думал я, как бы уразуметь это. Но это трудно было в глазах моих. 17 стих доколе не вошел его святилище Божье и не уразумел конца их. Братья и сестры, для того, чтобы правильно увидеть, нужно встать в правильное место, надо прийти в церковь, надо прийти к Господу, надо услышать Его голос, ты верно идешь, твой выбор правильный, я не оставлю тебя. Может, оставили многие, может, родители оставили. Я тебя не оставлю. Аллилуйя! И это благословенное место сегодня для меня и для тебя открыто. В то время, чтобы войти во святое святых, было невозможно. Один раз в году один человек мог войти первосвященник. Он должен был готовиться. И под страхом смерти он входил туда для подстраховки к его ноге было привязано, был привязан шнурок. На подоле его одежды были колокольчики. И они звенели. Люди прислушивались, живет или нет. Когда идет, колокольчики стучат, значит еще живой. Если не слышно, значит мертвый упал. За шнурок вытаскивали. Никто не мог войти. И когда пришел Сын Божий, в момент, когда он Сказал, свершилось. Эта завеса, которая была очень толстая и очень крепкая, она сверху донизу разорвалась. Открылся свободный вход. Я не знаю, правда ли это. Говорят, что шесть пар валов надо было, чтобы разорвать ее. Но в тот день она разорвалась. Отец Небесный через Иисуса Христа открыл свободный вход для меня и для вас. Что видишь ты? Видишь ли ты христианство, церковь? Видишь ли ты другие горизонты, машины, дома, красота? Что видишь ты? Может быть, ответ нужно дать сегодня. Завтра уже будет поздновато. Пусть Дух Святой даст силы сделать решение, куда идти, как идти? Для чего идти? И да поможет Господь. Пожалуйста, встаньте на ваши ноги. Мы будем молиться Господу. Я буду молиться, чтобы Бог по милости своей услышал молитвы наши, братья и сестры. Я буду молиться, чтобы Бог дал видение и давал видение для служителей. Для каждого из нас в нашей жизни. Пусть Бог прославится в этом. Молимся. Аминь. У меня есть проблемы, я не могу очень хорошо читать и писать. chapter Uh, verse 20, 20 through 2. Uh, now in a great house there are not only vessels of gold and silver, but also of wood and clay. Some uh, some for humble use, some for dishumble use. Therefore, if anyone cleans himself from what is dishumble, he will be a vessel for humble use, set apart as holy, uh, use, useful to the master of the house, ready for every good work. So flee Un, unfold. Youthful, youthful passions, passions and pursue pursue righteousness, faith, love, and peace, along with those who call on the Lord from a uh, pure heart. Um. I spent. А в Большом доме есть сосуды не только золотые и серебряные, но и деревянные и глиняные, и одни в почетном, а другие в низком употреблении. И так, кто будет чисто всего, тот будет сосудом в чести, освященным и благопотребным, владыке годным на всякое доброе дело. Юноше, юношеских похотей убегай, одержись а правды, веры, любви, мира со всеми призывающими Господа чистого сердца. Um, I haven't been uh, in a Christian family, I haven't uh, really been a Christian, um, I went to the center um, almost six months ago, I found the Lord, and then, uh, so the Lord's been working in my life, And just recently about a month and a half ago I went back home and uh, I've been in and out of prison and jails my whole life. so, I got to go out help help my mom and stuff and while I was there I went to my sister's house было возможность помочь своей попал домой тоже well when I got to my sister's house I walked in the house and the guy that told on me that I should have got 15 years for человек который встретил который сказал обо мне за то что я должен был получить 15 лет. Uh, he happened to be there and other people were there. And the, the Lord made it to where I apologized to him because I was doing bad things, earthly things. И, и то, so instead, I apologized to him, shook his hand я, я прощения, and told him I forgave him. Я бы хотел этим просто поделиться со всеми. Пусть Бог благословит вас. Сестры, я поделюсь очень коротко, у нас время очень быстро бежит, мы очень рады быть здесь на этом месте, вместе с вами, По, знаете, помолиться вместе, благословить друг друга, пережить Божье благословение, получить от Него Слово, это прекрасно. Я поделюсь маленьким таким словом, есть один стих. Очень интересно, записанная экклезиаста, 10 глава, 10 стих. И как-то я очень давно, это уже, наверное, лет 7, и, э, читал это место, и почему-то я этот стих себе подчеркнул, и потом размышлял на нем, молился. И написано тут, если притупится топор, и если лезвие его не будет отточено, то надо будет напрягать силы, мудрость умеет это исправить. Знаете, я размышлял на этом стихе, когда я, помню, читал его, я думал, Господь, о чем ты здесь говоришь, как бы, что ты хочешь мне в этом, знаете, получить от этого слова, и, и на, я рад, начал размышлять вообще об этом, ну, топоре, что, что как бы, делают, ну, люди, и... Знаете, если, наверное, не многие помнят, но я еще помню, был 8-9 лет, когда мы переехали в Америку. До этого меня, мы посещали бабушку, дедушку, как бы сами жили в городе. И я помню все моменты, которые знаете, происходили в деревне, это было интересно, это было, ну, как бы мне нравилось очень посещать. И рубили дрова топором, делали другие вещи, когда топор, он, он, он не наточен, он э, трудно ним рубить дрова, если кто-то пробовал, это тяжело, надо напрягать силы, реально, как здесь написано, нужно напрягать силы. И, знаете, был еще момент, есть такая вещь, э, Забыл, как она по-английски называет. и Буквально сейчас смотрел, забыл. Есть коса, я не знаю, по-русски, -по по-украински. Не знаю, коса. Это вещь, которую брали, э, такая палка, потом нож там такой в конце. И выходили на поле. И, и знаете, косить. То есть скашивать э, эту э, траву там для, э, для скота, для чего э, заготавливали. И я помню момент, я с дедушкой ходил. На эти поля, сейчас уже этого не делают, уже есть как бы комбайны, там все эти вещи, но, но я помню дедушка вставал и он косил. И какое-то время проходило, дедушка, он, он, он переставал, он доставал с собой вот этот брусок, такая специальная вещь, которая натачивает лезвие, и он вставал и он натачивал эту лезвие, и потом... Опять косил и опять останавливался, опять точил вот это лезвие. И так это было такая э, такой рутин. Такой, и, э, и, и знаете, я начал задумываться о своей жизни, думаю, Господь, насколько это должно быть реально в нашей христианской жизни. Потому что очень часто мы, мы рвемся, мы, мы пытаемся что-то делать, но, но бывает иногда тяжело. Господь говорит, остановись и достань брусок и наточи вот это лезвие чтобы тебе можно было продвинуться вперед. Чтобы не напрягать, даже здесь написано, не напрягать силы. Знаете, когда-то еще в Америке, я читал однажды историю, было время, когда вот, де, тоже постарше, мудрый человек, они выходили, знаете, рубили дрова в лесу, заготавливали для того, чтобы было тепло зимой. И, и выходил тоже дедушка, он брал с собой топор, но он тоже брал с собой лезвие, оно так как кирпич выглядит, может, этот брусок, которым натачивают. И, и знаете, и, и, и и, и выходили другие люди, молодые люди, они тоже, они как бы сильные, э, полные э, силы, энергии. Но в конце дня почему-то вот этого э, дедушки, можно сказать, оно было больше дров. Почему-то у него всегда было больше. Они его спрашивали, в чем же секрет. И он им говорит, потому что я останавливаюсь и натачиваю свой топор. Знаете, как важно в нашей жизни... Что бы мы ни делали, помнили то, что тебе и мне нам нужно иметь общение с Господом, что тебе и мне нам нужно входить в вот эту тайную комнату, где ты и я, и как брат уже говорил, задавать, знаете, иметь общение с Богом, что скажет тебе Господь. О чем, что желает Господь тебе делать, чтобы ты делал в своей жизни? Насколько это, это, это, знаете, бывают моменты в жизни, я думаю, каждый христианин может привести этот пример, но, знаете, есть моменты, когда очень тяжело вокруг, когда эти деревья, они очень толстые, когда оно, оно не рубится, оно не падает, оно, оно, и кажется, ты просто в тупике». Но когда ты заходишь в свою комнату, становишься перед Богом, и ты говоришь, «Господь, я просто нуждаюсь в тебе». И кажется, ты вышел, кажется, прошло там, я не знаю, 30 минут, может, час, но ты провел общение с Богом, и ты вышел, и ты понимаешь, что вот это дерево, оно в руках Господа Иисуса Христа. И приходит момент, оно падает. Приходит момент, ты можешь продвинуться вперед. Почему? Потому что ты доверился Господу Иисусу Христу. Друзья, я знаю, это ваша церковь как бы начинающая. Мы тоже с одной стороны тоже как бы начинаем. И как важно нам, знаете, доверяться в руки Господа Иисуса Христа. И будут падать деревья. И будут падать такие деревья, которые мы никогда не думали, что они когда-нибудь упадут. И, и, нам, и, и, и, и будет это возможно в нашей жизни. Я помню момент, маленькое свидетельство. Три минуты буквально мы, где-то шесть лет назад, может меньше чуть, мы были в Африке три месяца со своей женой. И там оставалось уже буквально два-две-три недели до нашего улета. Мы встретили одного мальчика, его звали Питер, буквально ему 7 лет где-то было, 6 может быть. Мы очень так посочувствовали, ему, у него была какая-то проблема, вот так надутая голова, глаз, буквально он выпадал от него. В общем ужасная такая картина. Мы хотели ему помочь, он, он так медленно двигался, почти так очень плохо разговаривал, худой такой мы повели его в местную госпиталь, нам сказали, ну мы не знаем, что происходит, как бы не можем здесь помочь, нужно какой-то посерьезней госпиталь, мы буквально на второй день повезли его 5 часов в другой госпиталь, он был сирота, бабушка только и дедушка у него были, поехали в эту госпиталь, сделали ему этот CAT scan, проверили его, Доктор нас позвал в свою же офис после всех э, анализов, э, был доктор, белый доктор, я не знаю, какой-то он страны был, или Швейцария, или Англия, я не помню, но он говорил на английском, он тоже приехал там как бы послужить, и он говорит, у меня печальные новости, позвал меня к своему экрану, он говорит, смотри, это у него саркома, то есть я не, не, не, как бы не доктор, но я вижу, что там ненормальная картина, там очень плохо». И он говорит, ему уже буквально максимум осталось месяц жить. Нет смысла делать какие-то либо операции, какие-то либо лечения, потому что это уже слишком, слишком далеко, это уже просто нереально. Все, что мы можем, мы дать ему какую-то таблетку, чтобы облегчить ему боль, и, и, и можно шприцом доставать эту жидкость, которая которая собирается у него в голове, но он говорит, мы тоже можем помолиться. И, и мы там просто сели, бабушка плачет, моя жена уже тоже плачет. И, и, но, но мы помолились, как бы он говорит, давайте мы помолимся, что это, это дитё Господом принял как бы на небе. И мы помолились, там очень просто, мы сидели, я помню, на бенче на, на этих креслах, которые там, и мы и так молча уехали домой на протяжении этих две, двух недель, которые оставались, мы еще, я его возил в хоспиталь местный уже, вытягивать эту жидкость, как бы, ну, и мы так уехали в Америку. Проходило какое-то время, я пишу, Уиллес, там был местный брат, говорю, Уиллес, как там дела у Питер? Он говорит, мы продолжаем возить его в хоспиталь, то есть, как бы, все, все так, как и было. Прошло уже буквально несколько месяцев, я пишу опять Уиллес, как Питер. Он говорит, знаешь, Паул, у него дела становятся лучше. Мы как бы уже поменьше даже его возим, потому что не настолько собирается вот эта жидкость. Проходит уже, я не знаю, может быть год, я спрашиваю Уиллес, как там дела у Питера. Он говорит, Питер, он начал больше быть активным, у него вообще начинают все восстанавливаться с его лицом, с его глазом. И, и, и знаете, это было свидетельство на всю эту деревню, где Господь показал, насколько он живой Бог. Но он, знаете, тогда мы можем видеть его работу, его чудеса, когда мы есть рядом с Богом, когда мы доверяемся ему. И такие моменты, такие деревья, они просто так не падают только когда там находится Господь. И мы могли бы очень много кричать, очень много прилагать каких-то усилий, но если Господь чего-то не соделает, мы бессильны без Господа, мы бессильны без этого, знаете, бруска, который мы, мы натачиваемся, где мы проводим наше время, только с Богом мы сможем продвинуться вперед и увидеть, знаете, чудеса в нашей жизни. Очень много можно об этом говорить, но Господь силен. Я силен. Я себе это всегда напоминаю, что мы останавливаются и говорит Господь что ты хочешь от меня говори сегодня ко мне чтобы выходя из этой тайной комнаты я мог продвигаться вперед и видеть результат того что Господь он впереди пусть Бог нас всех сегодня благословит вашу церковь и каждого кто здесь есть на этом месте и что мы видели Божью работу пусть Бог благословит аминь Дорогая церковь, скажем «Слава нашему Богу!» Он нас сделал родными, Он нас сделал друзьями, нас зовут христиане. Аминь! Пусть Бог благословит, дорогие братья и сестры, я очень рад вновь, уже второй раз, находиться у вас здесь. Благодарю Бога за это прекрасное время. Вы знаете почему? Потому что мы на самом деле христиане. И я сейчас вам скажу почему. Вот я первый раз познакомился с братом Виктором. Знаете, вот вместе в одном духе. Знаете, вот слушаешь брата, думаешь, как будто в одной хате живем и, знаете, и говорим обо всем. Хотя он живет во Флориде. Он живет во Флориде, друзья, не подумайте, я его первый раз вижу. Здесь у нас есть друзья, которые приехали с Орегона. Вот братья сидят, Джерри, который говорил, Влад, он, они с Орегона прилетели. Буквально у нас в церкви находятся еще с вами одну неделю и возвратятся домой. Брат Сергей здесь и на... Третья лавка находится, с Вашингтона прилетел, проведет с нами некоторое время, дорогие друзья. Вот брат Виктор здесь находится с, с Колорайной, дорогие друзья. Видите, Бог собрал нас разных здесь. Даже, знаете, здесь есть разные люди. Вот Джанты, Джанты, а ну, get up, please. Вот это вот, это Джанты, да? Это Native American. He's a Native American. Джанты, please sit down. Это, um, это и они его установили по-английски. Как это? Are. They are. Him. Да? И смотрите, что делает Бог. Дорогие друзья, это Божья работа. Бог настолько нас любит. Мы являемся Его христианами, мы являемся Его детьми. Я не знаю, почему Бог вас так сильно любит здесь, в Хьюстоне. Наверное, потому что брат 10 лет ездил, молился. I, I believe that, может, должен не согласен, но я все равно согласен. За его молитвы, это плоды его, наверное, действия здесь. Смотрите, как нас Бог собрал, дорогие друзья, чтобы что? Провести вместе общение, вместе с Богом помолиться, вместе порадоваться с Ним, вместе услышать Слово Божье, вместе вдохновиться, дорогие друзья, и вместе произвести работу. Эти братья, которые сегодня здесь были, Джерри, я... Он так скромно тестимонии э, э, говорит. Я думаю, я ему чуть-чуть помогу, чтобы next time он хорошо говорил. Друзья, он больше, чем 25 лет просидел в тюрьме. Не писать, не читать. Дорогие друзья, сейчас он начинает читать Библию. Он начинает, э, знаете, сегодня Бог его изменяет жизнь. О ком он говорил, тот человек, который был свидетелем при суде. И, и благодаря того человеку ему дали 15 лет сидеть в тюрьме. Знаете, э, судья его выпустил. Э, за 6 месяцев раньше послал его в центр. Он пришел в религационный центр, он покаялся, отдал свою жизнь Богу. Да, может мы видим его абсолютно как бы и другие, но это измененное сердце, которое сегодня любит Господа, который молится, который сегодня приехал к нам в Тексас, строит, помогает церковь и он просто говорит, я никогда не мог поверить, что я теперь могу строить церковь. Дорогие друзья, сегодня он учится читать и читает Слово Божье только одну книгу, которая читает Слово Божье. Дорогие братья и сестры, я хотел бы сегодня сказать, кто это все делает? Who does that? Это Бог. Дорогие друзья, это делает живой Бог. Вы слышите, это то, что сегодня Бог изменяет. Где сегодня люди думают все, и дальше не может быть. It's not possible. God cannot do. He can, He does, and He doing it. Он до сих пор это позволяет делать. И это живой свидетель. Если вы говорите, I don't see God, I don't see where He is, what He does, right here. Это в это в живое свидетельство, этот человек так же сама Влад, так же сама Сергей, это который проходит сейчас в реабилитацию, который Бог изменяет, освобождает от всякой зависимости, это делает сегодня Бог. Слава нашему Богу, дорогая Церковь. Слава Богу, что Бог сегодня производит молитву и действия. Но я хотел бы сегодня поделиться, я хотел бы сегодня с вами. Поговорите, как бы сегодня сказал брат Илья, служитель, мы будем молиться, дорогие друзья, мы будем молиться о том, чтобы Бог нас благословлял, Бог нас использовал и наполнял. Место Местописание, которое лежит в моем сердце, и а, их много, но я попытаюсь сказать то, что сегодня хотелось бы поделиться, это 29 глава Еремии с 11 стиха. Смотрите, какие здесь сказаны слова, 29 глава Еремии, 11 стих, имя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 если взыщите меня всем сердцем. Слава нашему Богу, дорогая церковь. Если мы сегодня находимся, ибо только знаем намерение о вас, говорит Господь, намерение во благо, а не на зло. Дорогие братья и сестры, мы можем сидеть сегодня в этом здании и находиться в этом месте и думать, why I'm doing here? What do you, what I'm doing here? Почему я сегодня здесь? Почему я сегодня попал? Бог сегодня нас приготовит, как сегодня передо мной брат Виктор сказал. Он желал бы быть во Флориде, но Бог сегодня прислал его сюда. Бог нас готовит, дорогие друзья. Бог готовит сегодня к большему. Бог готовит сегодня к таким вещам, которые мы даже не, не представляем и мы не думаем. Может даже брат Виктор не думает, к чем его Бог готовит, может, завтра Бог его использует настолько, что он и не представляет. И я верю, что сегодня Бог готовит каждого из нас к тому, чтобы использовать. Дорогие братья и сестры, вы, может, сегодня, мы думаем, как Бог может использовать. Он говорит, ибо только я знаю намерения, какие имею у вас, говорит Господь, намерения во благо, а не на зло. Я вам приведу пример. Вы скажите, какие намерения Бог сегодня... Стоит и возле двери стучит. Знаете, Откровение 3 глава, 21 стих. Вот стою у двери и стучу. Но ну, 20 стих. Вот стою у двери и стучу. Если кто откроет эту дверь, я войду к нему, и что? Я буду вечерить с ним. Знаете, что такое вечеря? Вот сегодня, after few minutes, когда я закончу проповедь, мы пойдем вечерить. Мы пойдем вечерить. Мы там свои стамик будем набивать. Это вечеря, это общение. И Иисус Христос говорит, я буду вечерить с ним, я буду говорить ему, он будет питаться, он будет переживать, он будет иметь благословение, он будет слышать голос мой, я буду слышать его, он будет говорить ко мне, я буду его учить, я буду его наставлять, я ему буду открывать, я буду говорить тайны его, я буду благословлять его». Буквально несколько недель назад я а, находился в Массачусетсе, друзья. Мы прилетели туда и там было, знаете, служение церковь делала выездной кемп, решить, да, для чисто ребята, это молодые ребята и молодежь, и женатые люди. И мы находились там, это, знаете, мы приехали туда, сильно начался мороз, на утро уже много выпало снегу и там они где сняли здание, это в горах, знаете, нам надо было ехать туда. И уже, знаете, тот э, э, человек, который организовывал это все, он уже пришел в сомнение. Он пришел в сомнение, почему настолько много снега выпало, что мы туда не доедем. Мы туда не доедем. И он уже приехал туда, и он не может добраться до этого дома. И он уже звонит хозяину, чтобы как-то почистить, как-то это сделать. И он уже хочет делать кенсу. Он уже хочет сказать, все, доцеть не будет, надо возвращаться. мы уже прилетели, люди уже как бы собрались, через час все съезжаться уже будут. И знаете, но вопрос решили, они почистили дорогу. Дьявол, дорогие братья и сестры, я вам хочу сказать всегда, делайте, знаете, преткновения. Дьявол всегда посылает свои стрелы, всегда посылает мнение. говорит, став, став, не делай этого, не делай этого, остановись. Смотри, проблема, много снега, смотри, большой мороз, смотри вот эти вещи. Но Бог говорит, я знаю намерение о вас. Вы слышите? Бог знает сегодня каждую личную жизнь. Бог знает, что для лучшего для твоего мужа, для твоей жены, для твоего сына, для твоей дочери и для тебя Бог знает сегодня и знает, что нужно сегодня нашей молодежи. И он говорит, и это даже если нам кажется, что это невозможно, Бог говорит, а это будет вам во благо. А это я сделаю во благо. И вот зовете ко мне и помолитесь мне, и я отвечу, я услышу и вы вызовите меня и найдете, если вызовете меня всем своим сердцем всей своей душою, всем своим разумом, всем своим желанием. И знаете, мы находились, план был на три дня. Три дня находиться там, мы находились два дня, и знаете, воскресенье, это третий день, где мы также должны были находиться там. И знаете, что на утро мы просыпаемся, встаем, и, знаете, лежу, своим глазам, не верю, знаете, стекла, вот как сейчас вы смотрите в эти окна, только у нас были из-за знаете, там было минус 15, и пошел э, дождь, и они из-за льда были, просто обледенение». И машины, все обледенение, и братья собрались и говорят, слушайте, нам надо еще, до, чтобы домой попасть и два часа ехать, если так все будет продолжаться, мы вообще к вечеру не выйдем. И ä, принимают решение, знаете, канцел делать, а, а, а, заканчивать этот, э, говорит, давайте мы канцел делаем до обеда, и мы покидаем, потому что еще хуже будет после обеда. И знаете, многие возмущения, многие кто-то недовольны, кто как, вот так Бог здесь благословляет, здесь так хорошо, здесь мы так переживаем благодать, здесь возмущение Божьей благодати, здесь действует Дух Святой, здесь люди каются, исповедуются, освобождаются, Бог крестил одного парня Духом Святым, и они переживают радость. Почему мы должны уезжать? Знаете, я, тоже, я же такой же человек, как и вы, я стоял, думал, Господь, что-то происходит, почему так? Ну, у Бога есть намерение. У Бога есть гораздо больше и лучше так, что мы даже не знаем, мы не представляем. И знаете, подходят братья и говорят, слушайте, братья, давайте у нас сегодня воскресенье, уже воскресенье утреннее служение было, вечернее у нас молитвенное служение, давайте мы отсюда прям направляемся к церкви и пока мы доедем, как раз мы попадем на, на служение молитвенное. Ну, что делать? Давайте, так согласились, и мы поехали. Дорогие друзья, казалось бы, планы рухнули, казалось бы, не пойдет по скейджу, казалось бы, все неправильно, казалось бы, все не, не так, природа работает против нас, все работает против нас, знаете, восстание какое-то. Но здесь мы читаем, ибо только я знаю намерения, какие имею о вас. Господь говорит, я знаю, как правильно сделать. И знаете, когда мы приехали туда, это было там молитвенное служение, и мы также участвовали в проповеди, и в конце был призов. Как вот сегодня ваш брат-служитель сказал, в конце был призов. И мы всегда это делаем, призыв стараемся, если позволяют, селем, помазанием, молиться, чтобы люди выходили на знаете, и был сделан призов. И знаете, старшие люди, бабушки, дедушки стали выходить наперед. И знаете, наперед молодежь вышла, но много дедушек, бабушек. Знаете, один даже молодой служитель стал и из ихней же церкви говорит, «Я первый раз вижу в нашей церкви за 15 лет, что столько пожилых людей вышло наперед». Столько пожилых людей вышли для того, чтобы обновиться. И Дух Святой свою работу совершал. Они поднимали руки к небу. Они радулись в Иисусе, получали благословение. Было горячее, сильное купальное, было Духа Святого действия, дорогие друзья. И после той молитвы мы стали, знаете, мы просто все радовались. У нас слезы текли радости, слезы, знаете, того победы, чувство, что Дух Святой работает. И знаете, встает старший брат, ему 72 года. Он ко мне подошел, я просто еще как бы переспросил, правильно ли все мы поняли. Он стал после этой молитвы поворачиваться к церкви и дорогие друзья, братья и сестры, я всю жизнь был тракистом. Я работал здесь, в этой стране, более 30 лет тракистом. И у меня, говорит, с 50 лет начался шум в моих ушах. Просто шум постоянно, я ходил к докторам, что мы только не делали, как мы не делали, и операции хотели делать, но смотрели, говорили, бесполезно, абсолютно, этот шум меня преследует, я уже сжился с этим шумом, и, говорит, был этот призыв, и я просто вышел наперед, я сказал, «Господь, я не знаю, я устал, я хочу, чтобы ты меня исцелил». Дорогие друзья, говорит, я, я я когда стал молиться, и во время молитвы, я, я не знаю, когда это произошло, на какой минуте, но Господь меня исцелил. Слава нашему Богу! И мы стали радоваться. Слава нашему Богу, дорогие друзья. Этот дедушка радовался, он подбежал к нам, говорит, братья, вас Бог прислал, братья, спасибо, я теперь не имею этого шума, мне 72 года, я радуюсь, я радуюсь, я пойду сейчас домой и скажу своей жене, я теперь не имею шума. Дорогие друзья, и мы опять читаем, только я знаю намерения, какие имеют о вас, говорит Господь. А нам казалось, как людям, зачем это обледенение, почему это происходит. Дорогие друзья, Бог создает обстоятельства в нашей жизни, Бог создает такие моменты в нашей жизни, что мы приходим в церковь, мы приходим на молитву, мы приходим туда и задаем вопросом, почему, почему моей жизни так, потому что Бог хочет прославиться твоей жизни. Дорогой друг, дорогие молодые люди, дорогие братья молодые, которые сидящие на этом месте, Бог желает сегодня прославиться. Он говорит, вот стою у двери и стучу. Он ищет тех людей, кто откроет свое сердце. Он ищет то, кто скажет, вот я, пошли меня. Господь сегодня ждет тех, которые скажут, Господь, используй меня. И может мы сегодня плачем перед Богом. Может мы говорим, Господь, моей семье проблемы. Моей семье то. Моей семье то. Господь говорит, воззови ко мне. И я отвечу тебе. Покажу великое и недоступное даже того. Чего ты не знаешь Вы слышите сегодня Что говорит Господь, дорогая церковь Того, что даже мы не представляем Он говорит, я покажу Я даже не представлял, когда я церкви сказал Братья и сестры, помолитесь, мы едем Служить, я не знал, что Господь сделает исцеление. Я не знал, что после этого собрания Господь крестит Духом Святым девятирых человек. Я не знал, но это делает Господь, дорогие друзья. Ты видишь Божью славу, ты видишь Божью работу. Дальше мы читаем Исайя, 43 глава. Дорогие друзья, с первого стиха, начиная с середины стиха. Не бойся, ибо я, ибо я искупил тебя, назвал тебя по имени ты мой. Дорогие друзья, вы слышите? Не бойся, я искупил тебя, назвал тебя по имени, ты мой, он знает твое имя, он знает, как тебя зовут, он знает, какой твой характер, он знает твои помышления, он говорит, я с тобой, ты мой, будешь ли переходить через реки, я с тобой, через, ре, через реки ли, я с тобой, через реки ли они не... Потопят тебя, пойдешь ли через огонь не обожжешься и пламя не палит тебя. Дорогие друзья, вы слышите? Это наш Господь, это тот Бог, к которому мы идем, тот Бог, к которому мы обращаемся. И даже если перед нами реки и огонь, чтобы с нами не происходило, Господь говорит, оно не потревожит тебя. Мы сегодня перед собранием говорили о том, сегодня в этом мире страх. Дорогие друзья, сегодня в этом мире о военных слухах, сегодня в этом мире о всяком страхе. Это не, это не новое, дорогие друзья, Писание это говорит. Откройте Матфея 24 глава, там все написано, там сказано. И в последнее время будут военные слухи, войны, землетрясения, голод, мороз, и все это будет. Иисус это предупредил и сказал, и мы его как дети, мы его как сыновья, мы это знаем. И нам не надо бояться, знаете почему? Он знает твое имя. Дорогой друг, он знает твое имя, он знает, кто ты, он рядом с тобой. Ну как важно, чтобы мы сегодня, как было сказано, правильно видели. Как было сегодня сказано, правильно слышали, правильно находились в том месте, где Господь нас желает. Если мы сегодня задаемся вопрос, Господь, правильно ли я нахожусь в церкви? «Проговори, Господь тебе проговорит». «Если ты говоришь, Господь, правильно я служу?» «Господь тебе скажет, Он подтвердит тебя». «И Господь тебе скажет, правильно ли ты находишься или нет». «А если, может, ты просто сидишь и думаешь, Господь, это, наверное, тоже правильно?» «Нет, дорогой друг, сегодня Господь призывает, Господь сегодня стучит. Сегодня Господь говорит, пойди за Мною. Я хочу тебе использовать больше. Я хочу тебя сегодня благословлять больше. Я хочу, чтобы ты видел славу мою больше, чтобы ты переживал благодать мою больше. Я хочу сегодня использовать тебя, дорогие друзья». Это наш Иисус Христос, другое место Писания, исая 26 глава 3 стих, твердого духа ты хранишь в совершенном мире, ибо на тебя уповает Он. Дорогие братья и сестры, какие мощные слова, твердого духа Господь хранит в совершенном мире, вы слышите, каков твой сегодня дух? Какого твой, твой сегодня Дух? Или он сегодня туда ветер дует, он туда наклоняется. Туда ветер дует, он туда наклоняется. Туда страх дует, туда наклоняйся. Или ты стоишь твердо сегодня на Слове Божьем, и ты сегодня упирайся на Слово Божье, и ты говоришь, если будет наводнение, Господь не даст мне утонуть. Если будет пожар, огонь не пожрет меня. Если будет война или год, он не дотронется до меня. И если сегодня будут проблемы, переживания, Господь меня проведет, я утону. Уповая на Господа Иисуса Христа, мой твердый дух, уповая на Господа Иисуса Христа. Дорогие братья и сестры, мы сейчас будем молиться, время мое уже вышло. Я хотел бы о том, чтобы каждый из нас, давайте мы проверим глубоко свое сердце, каков мой дух сегодня. Какого мое сердце сегодня? Переживаю ли я радость в Иисусе Христе? Становлюсь я ли на колени, я переживаю Его благодать? Говорит ли Слово Божье сегодня к моему сердцу? Открываю ли я сегодня Слово Божье, а Он мне проговаривает, говорит, Эдвард, не бойся, я с тобой. Даже если ты туда пойдешь, я сохраню тебя. Если я сегодня открываю Слово Божье, Бог говорит, Эдвард, иди проповедуй. Эдвард, иди сегодня трудись. И Эдвард, поддержуй служителям руки. Эдвард, молись за того, дорогие друзья, ибо я с тобой, дорогие братья и сестры. Хотелось, чтобы каждый из нас Мы сегодня задали себе вопрос Какой мне сегодня дух Уповает ли он сегодня на Господа Иисуса Христа Мой взор ожидает пришествия Иисуса Христа Сегодня наши, мы поем о небе, дорогие друзья Мы размышляем ли о небе сегодня Вы представьте, в этой маленькой церкви в этом, в этом большом городе Собралось разных штатов Собрались разные доминации Мы собрались здесь, а вы представьте, что будет на небе Вы представьте, какое будет благословение на небе А там будет дорогие друзья те, кто любит Господа Иисуса Христа, те, которые все прощали и любили, те, которые не смотрели, знаете, на ветер, не смотрели, что лев стоит на улице, не смотрели, что там сегодня плохая погода, они шли сквозь плохую погоду, они шли сквозь этот ураган и страх, они проповедовали Евангелие, они молились, они поддерживали, они стояли в проломе, они говорили то, что моя может рука делать, я буду делать, то, что могу я сегодня делать, я буду созидать и я буду благословлять, дорогая церковь. Время сегодня ободриться. Время сегодня поправить свои светильники. Время сегодня сказать Господь, используй меня гораздо больше. Господь сегодня приготовь меня. какое бы то время ни было, дорогие друзья, мы не знаем, что завтра будет. Но я знаю сегодня точно, если я даю свое сердце Богу, если доверяюсь Богу, Господь тебя будет использовать, какое бы то ни было время. Господь тебя будет благословлять. Ты будешь большим благословением для твоих небес. Ты будешь большим благословением для окружающих. Ты будешь большим благословением Благословением на работе, ты будешь большим благословением, даже подъедешь на заправку, и люди скажут, ты большое благословение. Я помню несколько лет назад... Ну, это уже 10 лет назад, дорогие друзья. Я помню, я свою дочь забираю из киндергарда. Я забираю ее. У меня сзади было на, на машине такой большой стикер. Вот такой вот стикер. Был наклеенный, здоровый. Там написано, я и дом будем служить Господу. Это книга Иисуса Навина. Иисус, Иисус Навин сказал, а я и дом будем служить Господу. И я, и, знаете, я просто подъезжаю. Я вижу, какая-то сзади меня машина едет, едет. И мы тоже подъезжаем на парковке. И я просто выхожу иду. И женщина выходит с той машины, идет... И, и кричит, «Praise God! Praise God!» И такой и на меня, ко мне обращается, «Стой, стоп, стоп!» И она подбегает и плачет. Говорю, «Praise God! God is life!» Я говорю, «Yes, amen, I know God is really life! What's going on?» «В чем проблема?» Я говорю, «Что происходит?» «Я не могу понять!» Она говорит, «Look, look!» И она так, толкает своим пальцем на мою машину. Я говорю, «It's my car!» And I said, «No! Посмотри на то, что там написано!» «Посмотри, я смотрю, что там написано!» Я говорю, «Yes!» Мой доме я буду служить Господу. Она говорит, ты знаешь, я уже целую неделю молюсь. Моя семья разбита, муж алкоголик наркоман. Говорит, у нас нет деньги, чем платить. У нас просто крах в семье. Дети непослушные, говорит. У нас просто ужас, и я просто плачу. Я просто говорю, я сказала, Господь, если в течение недели ты ко мне не проговоришь, если в течение недели ты мне не скажешь, что ты живой Бог, если ты мне не покажешь, что ты живой Бог, я больше жить не хочу, я повешусь на том дереве, я уйду из этой жизни, я устала, потому что тебя нету. Это pointless жить на этой жизни, нет смысла жить на этой земле. И она поворачивается, она плачет, говорит, я и дома будем служить Богу, я... И домой будем служить Богу. Говорит, я грешница. Я нуждаюсь в Иисусе. Мой дом будет служить Господу. Слава нашему Богу, дорогие друзья. Это то, что было для нее открыто. Она радовалась. Она просто переживала, плакала. Говорит, Бог живой. God is real. Он, говорит, Он живой. Я Ему буду служить. Я даю свою жизнь. Дорогие братья и сестры, это какой-то простой стыкер, который был. И сегодня мы можем говорить, а что может делать Бог с моей жизнью? Он может сделать сегодня многое, дорогие братья и сестры. Вы можете просто подъедете на парковку, видите, ваша улыбка, или вы просто скажете, God bless you, God is blessed, God is good, God loves you. Эти слова не могут изменить на всю жизнь человека, дорогие друзья. Самое главное, какой твой дух сегодня? На, он твердый ли? И сегодня уповает ли твой дух на Господа Иисуса Христа? Или ты живешь страхом, или ты живешь сегодня этим миром, что происходит. Дорогие друзья, давайте мы сегодня направим свой взор. Только на Господа Иисуса Христа. Этот мир нуждается в Иисусе Христе. Этот мир нуждается в Боге. Сегодня многие люди не знают о Господе Иисусе Христе. Многие люди ищут. И кто скажет, дорогие друзья? Иисус ходит и ищет. Кто встанет в пролом за народ мой? Кто пойдет? Кто будет это делать? И давайте каждый из нас, молодые люди, братья и сестры, скажем, Господь, вот я. Пошли меня, Господь, используй меня. Я не знаю, как ты можешь меня использовать. Я не знаю, с чего можешь начать. Но используй, используй меня, Господь. И, дорогие друзья, мы тогда увидим славу Божью. Мы увидим тогда Божью благодать. И то, что сегодня создал Бог, это служение, да и аминь. То, что сегодня создал этот Бог для тебя, этот день и для меня, да и аминь. Он любит нас, он кормит, он беспокоится за нас, он присылает нам убраться с Флориды. Мы от вас приехали три часа, дорогие друзья, к вам. Бог присылает сегодня, Бог проговаривает, Бог благословляет, а слышу ли я? Вижу ли я? Это стоит за нами сегодня вопрос. Давайте мы преклоним наши колени и возовем к Богу. А если вы нуждаетесь в исцелении, нуждаетесь в обновлении, нуждаетесь, чтобы за вас помолились Елеем Помазанием, проходите наперед, здесь братья есть, служителя, и мы вместе помолимся. Мы вместе будем как церковь, как, знаете, семья, молиться, стоять в проломе, чтобы Бог благословлял и управлял. Будем молиться. Аминь. Хочу оставить на память для вас молодой церкви Христовой. Бог положил это слово на сердце, я хочу поделиться с вами. Это чудесно. Евангелие от Матфея, 21 глава, 13 стих. Написано, дом мой, домом молитвы наречется, а, а вы сделали его вертепом разбойников. Это Иисус говорил тогда, когда был. Да. Я когда был на Украине, где всегда молились и очень сильно молились. И когда я был в прошлом году, я с такой кахтедрой, как сегодня, говорил, почему вы перестали молиться? Я спрашивал, где ваша молитва? Это трагедия, когда верующему человеку нечего сказать Богу. Это трагедия. Я не имею в виду, что надо кричать во время молитвы, хотя и такое бывает. Но нужно молиться. Вы сделали его вертепом разбойников, а его надо сделать домом молитвы. Он для этого предназначен. Все победы, все начинания, все большие благословения, поверьте, начинаются с молитвы. Аминь. Если вы будете молиться, если эта надпись на доме будет соответствовать тому, что происходит внутри, в ваших душах, домом молитвы, Многие-многие люди придут и будут молиться вместе с вами. Да. Короткое свидетельство, и мы будем молиться. Однажды я приехал в Кливленд, Огайо. Там есть большая церковь, пастор Вит, э, Витрук. И я проповедовал. И после служения подходит одна сестра. И говорит мне, а теперь я вижу тебя наяву. Мне стало интересно. Я говорю, а как вы меня еще видели? Расскажу. И она рассказала. Она только начала рассказывать, и я вспомнил. Она говорит, я видела тебя, ты стоишь. И были проблемы большие. Мне казалось, что меня уже Бог не слышит. Тяжело было. И она говорит, я тебя увидела. И потом услышала голос, который сказал, молись за него. Я очень люблю молиться. Я много молюсь, но это мне так кажется. надо молиться больше. Братья и сестры, и придет день, когда будут молиться за вас. Я молился за других и продолжаю молиться. И когда я сам нуждался в молитве, Дух Святой взял этого сосуда. И я верю, что ни одного, и они молились за меня. И была победа. После этого Аминь. тоже были трудные времена, но стоило только вспомнить то свидетельство, и проблема как бы исчезала. Да, Живо, Господь! Аминь. Пусть ваша церковь будет молящейся церковью. И через это будет благословенно. Аминь. Да благословит Бог!